Циклическое реле времени может включать и выключать нагрузку с заданными интервалами времени, которые можно задать от 0,1 секунды до 999 минут. Питание 12 вольт, постоянного тока. На обратной стороне реле есть обозначение, куда подключать плюс, а куда минус. Выход сухой перекидной контакт, то есть может коммутировать нагрузку напряжением отличным от 12 вольт. Для удобства выходные контакты я обозначу цифрами 1, 2, 3. В данном видео я буду коммутировать обычную сетевую нагрузку. В качестве нагрузки две светодиодные лампочки красного и зеленого цвета. Когда на реле не подается питание, замкнуты контакты 1, 2. И питание идет через них, светится красный светодиод на нагрузке. При подаче питания реле начинает работать. Начинает светиться красный светодиод на реле. Алгоритм работы реле очень прост. Пока подается питание на реле. Реле циклично включает и выключает нагрузку. Для удобства объяснения обозначим время 1. Это когда контакты 2-3 замкнуты. Светится зеленый светодиод на нагрузке. И светится синий светодиод на реле. А 1-2 разомкнуты. И время 2. Это когда контакты 1-2 замкнуты, светится красный светодиод на нагрузке, а 2-3 разомкнуты. Программирование реле осуществляется при помощи кнопок К1 и К2. Установка времени 1. Установим время 1, к примеру, 15 секунд. Нажимаем на кнопку К1. На дисплее начала мигать первая цифра. Кнопкой «К2» мы можем выбрать любую цифру от 0 до 9. Нам надо выбрать 1. Нажимаем на кнопку «К1» еще раз. Начала мигать вторая цифра. Кнопкой «К2» мы можем выбрать любую цифру. Выбираем «5». Еще раз нажимаем на кнопку К1. Начала мигать третья цифра. Кнопкой К2 выбираем цифру 0. Еще раз нажимаем на К1. Погас синий светодиод на реле. Это говорит о том, что мы начали устанавливать время 2. Надо произвести аналогичные действия как с временем 1. Установим время 2, 23,5 секунды. Сейчас роле считает в секундах, время 1 и время 2. До точки это секунды, а после точки 10 секунды. Если нам надо изменить отчет времени 1, надо нажать на кнопку 2, когда идет отчет времени 1. Это когда светится синий светодиод на реле. Теперь время 1 равняется 150 секундам. Если мы еще раз нажмем на кнопку K2, на дисплее возле последней цифры Начала мигать красная точка. Это говорит, что время 1 равно 150 минутам. Если мы поставим 3 девянки, то время 1 будет равно 999 минутам. Или 16 часов 39 минут. Это максимальное время, которое можно установить на данном реле. Возвращаемся в секунды. Если нам надо изменить отсчет времени 2, надо нажать на кнопку К2, когда идет время 2. И произвести аналогичные действия, как с временем 1. Нажимаем на кнопку К2. На дисплее нет мигающей красной точки. Значит, время 2 равно 230 сек... 235 секунд. Еще раз нажимаем на К2. Начала мигать Красная точка возле третьей цифры. Время 2 равно 235 минутам. И еще раз нажимаем на кнопку К2, возвращаемся в секунды. Если мы нажмем на кнопку К2 и удержим, то сможем отключить индикацию дисплея на реле. Но реле не перестанет работать по заданной программе. Этим действием мы уменьшим энергопотребление реле. Если еще раз нажмем на кнопку К2 и удержим, то восстановим индикацию дисплея.